Приветствую, ребята! Вас на своем канале. Сегодня я хотел вам показать проект, который называется ВИБИ, ВИБИСИД, СИДА. Ну, Вот. Это На этом проекте, ребята, вы сможете заработать от 1 до 20 долларов. Так, кого устраивают без вложения, ребят, кого устраивают такие условия? Регистрируйте. Ссылка будет в описании под видео. Так, ну, что такое VBCD? Автосерфинг, трафик для вашего сайта, оплачиваемые задания, легальные почтовые рассылки, серфинг, источник пассивного дохода, выполнение заданий за деньги, чтение оплачиваемых писем, просмотр сайтов по ссылкам, оплачиваемые ссылки. Так. Короче, ребята, проходите несложную регистрацию. Вот, и заходите в свой аккаунт. Здесь нужно написать свой логин. Я не регистрируюсь, я просто захожу, ребят. Смотрите, ребята, после регистрации обязательно подтвердите свой пароль на Майли. Так, ну вот, вы попадаем на сайт, ребята, заходим в аккаунт. Так, заходим в настройка аккаунта, ребята. Дальше мы должны, ребята, смотреть. Здесь есть код для программы серфинга. Вот этот вам надо скопировать. И логин для входа в аккаунт. Вот эти два эти вам нужно скопировать, потому что нам в дальнейшем это все, ребята, пригодится. Так. Короче, ребята, на полном автомате вы будете зарабатывать деньги, ничего не делая, только запустите автомат, и он будет получить, короче, нажимаете вот эту, получить, ребята. Дальше нажимаете автономный установщик. Так, сейчас, ребята, программа скачивается. Наверное, ребята, сейчас, как она скачается, у меня, блин, с интернетом проблемы, как скачается... Мы продолжим программу, ребят Так, все, ребята Она уже у меня скачалась Ну, короче, открываете Эту программу, ребята И нажимаете далее, далее да. Но это обычный установщик, ребят Ничего там сложного нет У меня просто это все установлено Вот Далее, ребята, выходите на свой компьютер, и в поиске вы должны написать веб, веб, веб короче сайды. Вот это, программу, вот эту. Не про Да, вот он. Все, теперь он сейчас у вас он загружается. Так, здесь, ребята, переходите в опции, нажимаете автозапуск и нажимаете первые два пункта. Скачиваем установщик и автоматически ставить серфинг и записывать программу в список автозагрузок. Нажимаете потом, ребята, применить. Вот, потом опять нажимаете, короче, браузер будет автоматически просматривать сайт. Потом опять, ребята, заходите в опции. Вам нужно указать а аутификацию. Короче, тот логин и пароль, ребят, который я вам говорил, скопировать, вам нужно будет туда вставить в опциях. Просто у меня этого нет. У меня уже он зарегистрирован. После этого, ребята, вы нажимаете э, серфинг. Серфинг. Нет, и нажимаете э, там старт будет у вас. Кнопочка такая. Короче, запускаете, ребята, вы эту программу вот. Все, теперь вы запустили эту программу, ребят И теперь Браузер будет автоматически просматривать сайт И вы будете, короче, ребята, на автомате зарабатывать От 1 доллара до 20 долларов, ребята, вот Короче, ребят, кому понравился этот проект, ставьте, ä... регистрируйтесь в проекте. Ссылка будет в описании. Вот. Ну, еще я, я думаю, я видос сниму про этот проект, потому что там, что я только, автоматы эти зацепил. То, что на автомате там можно будет, ребят. Вот, если будет много лайков, ребята, по этому видео я буду, или будете там в комментариях писать. там, Короче, ребята, все, до, э, всем пока, ребят, удачи вам в заработке, с вами был канал Вирус Про, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, всем удачи.